коллеги, здравствуйте. перед вами осевые режущие инструменты, которые называются зенкеры. Зенкеры, как и сверла, как и развертки, относятся к осевым инструментам, то есть тем инструментам, которые имеют ось вращения и либо сам инструмент вращается вокруг своей оси, либо Заготовка вращается вокруг оси инструмента. Зенкер служит для получастовой обработки отверстия, полученного сверлением, литьем, долблением, либо штамповкой. По форме реющей части зенкеры могут быть цилиндрические или конические. Зенкеры могут иметь как конический хвостовик так и цилиндрический зенкеры могут быть цельные насадные сварные зенкеры могут применяться на сверлильных токарных расточных агрегатных или фрезерных станках Режущая часть зенкера может быть выполнена как из цельного инструментального материала, так и иметь напаянные, либо механически закрепленные пластинки из твердого сплава. Различает зенкеры, используемые для глухих отверстий, и зенкеры, используемые для сквозных отверстий. Зенкер имеет от 3 до 6 боковых режущих кромок которые обладают по сравнению со сверлом повышенной прочностью и жесткостью. За счет этого обработка зенкером позволяет 1. Исправить увод оси отверстия после сверления. второе, Повысить точность обработанной поверхности до 9-11 квалитетов. третье. Снизить параметр шероховатости обработанной поверхности до Rz два с половиной микрометра. Зенкеры могут изготавливаться как полностью из инструментальных сталей, так и иметь напаянные пластины из твердых сплавов. Инструментальные стали, из которых изготавливается зенкер, следующие: инструментальная сталь 9ХС, инструментальная сталь R6M5, инструментальная сталь R9, инструментальная сталь R18. Твердость режущей части зенкера должна лежать в диапазоне 62-65 HRC. Твердость лапки хвостовика зенкера должна лежать в диапазоне 30-45 HRC. Твердые сплавы, которые применяются для напайки твердосплавных с пластин на зенкеры. Следующие. Твердый сплав ВК-4, твердый сплав ВК-6, твердый сплав ВК-8, твердый сплав Т-15К-6. Твердые сплавы ВК-4, ВК-6, ВК-8 применяются для обработки чугуна. Твердый сплав Т-15, К-6 для всех видов стали.